здравствуйте дорогие друзья всех приветствую на своем канале сегодня я хочу рассказать про свой долговяз это детский свитерочек который я вяжу когда придется и в дороге и в свободную минутку в общем к сожалению не будет попетельного мк только короткий поэтому извиняйте в работе использую хлопок детский пехорка в 100 граммах 330 метров А спицы полтора можно двоечку в крайнем случае вяжу я по простой такой схеме вот на пятилетнего ребенка размерчики основные здесь у меня указаны если вам будет интересно можете посмотреть я придерживаюсь вот этой схемы в петлях у меня 90 петель на спинку и на перед по 90, а на рукав я набирала 38 петель. Сначала вяжем спинку, изнаночное полотно будет лицевой стороной. Набрала 90 петель, связала резинку 1 на 1 сантиметра 3 см. и обычной лицевой гладью вяжем. Все петельки лицевые с лицевой стороны, с изнаночной и изнаночными, да, и затем переходим на вывязывание плечиков и горловины. Оставлены были 30 петель открытыми, и по одной петельке в каждом ряду я не довязывала. Я нарисовала для этого специально схему, такую, чтобы более доходчиво объяснить значит я довязала до этого места оставила открытыми 30 петелек провязала в этом направлении затем вернулась и не довязала одну петельку я это еще буду показывать при вязании как я это делала в каждом ряду я не довязываю одну петельку здесь значит не довязали одну петельку, вернулись сюда и сразу закрываем 5 петель. Закрыли 5, вяжем сюда, снова не довязали одну петельку, закрываем здесь 5 петель. Здесь оставляем одну, здесь закрываем 5. Вот таким образом. И вот в этой точке мы закончим. Нитка будет здесь. Эту петельку можно затянуть, можно ее оставить открытой, чтобы потом мы это все начинаем здесь поднимать. Да? То есть значит, мы довязали до этого места и нам нужно пройти к этому плечу. Поэтому мы эти петельки, которые у нас были оставлены недовязанными, мы провязываем все эти петли. Как провязывать я покажу. Затем провязываем эти петли. И переходим к вывязыванию этого плеча. В эту сторону провязываем ряд. В обратном направлении идем сюда, оставляем одну петельку недовязанной. Раз. Возвращаемся сюда и сразу закрываем 5 петель. Вяжем сюда, оставляем одну петельку недовязанной. Закрываем здесь 5. Здесь не довязываем одну, закрываем здесь 5. И таким образом также приходим в эту точку. Петелька здесь остается одна. Можно ее также не закрывать, не затягивать. Все петли у нас сидят на спице. Затем мы вяжем перед переднее полотнище. Также набираем 90 петель. Резинка 1 на один И Любые араны. У меня араны были э, такие простые, выбраны. Здесь у меня встречные косы э, по две косички из четырех петель. Раз, два, три. Между ними 5 петелек по одной изнаночной, по одной лицевой и одна петелька меняется. То лицевая, то изнаночная. Здесь вяжем платочную вязку, как бы вот таких элементов у меня получается значит 3, и вот этот вот элемент такой простой, когда идет смещение двух петель в одну сторону, навстречу друг другу, да, потом они переплетаются в косу и расходятся. Вот здесь между этими косичками 8 петелек. Так, а здесь по краям у меня так вот смотрим здесь. 5 здесь и 5 здесь и кромочная, довязываем до места, где мы будем делать горлышко на схемке. Это видно у меня не довязываем 9 сантиметров от верхней точки плеча на спинке, и таким же образом как и на спинке вывязываем горловину впереди, только она будет ниже, да, значит, вот от этой точки до низа горловины будет 9 сантиметров впереди 24 петли открытой, таким же образом оставляла по одной петельке 5 петелек, не довязывая в каждом ряду, и После того, как оставили 5 петелек, вяжем прямо. Прямо на высоту плеча по спинке вот до этой точки. И здесь тогда начинаем уже закрывать вот это место. Да, я здесь нарисовала, чтобы здесь каша не получилась. Вот. По 6 петелек. Почему по 6? Потому что когда мы здесь 5 оставили, здесь же 30, здесь 24, поэтому здесь будет чуть больше петель. Но за счет того, что у нас здесь араны, полотно стягивается, то оно будет как раз равно этой ширине. Но петелек у нас больше, поэтому мы будем по одной петельке лишней закрывать на каждом участке на последнем отрезке. То есть вот здесь по 3 петельки, а не по 2 и таким образом сократим эти 5 петель. И будет ширина плеча точно такая же. Вот осталась у меня одна петелька перед маркером. Я ее просто снимаю. Обнимаю вот так вот ниточкой. Переворачиваем. И вяжу в другую сторону. Снова ее переснимаю подтягиваем чтобы было плотно и вяжу уже по рисунку одно плечико в изнаночном ряду я вот это была у нас снятая петелька в предыдущем ряду теперь я также поступаю вот с этой петелькой можно сразу надеть сюда переворачиваю вижу далее ну, вот две петельки на сняты вот что получилось скошенное плечо прямой участок петельки которые не довязывали по одной и открытые петли горловины сейчас нам нужно будет на вот этом участке поднять петельки то есть мы будем поднимать петельки между кромочной и следующей петлей берем перемычки последняя петля плеча вот петельки мы подняли так, пробираемся мы значит к следующему плечу так, сейчас изнаночный ряд значит я вяжу изнаночными петельками мы добрались до петелек, которые мы снимали, по одной не довязывали. Их нужно провязывать, поднимая ту ниточку, которую мы обнимали. Поднимаем ее. И вместе с этой петелькой провяжем изнаночной петлей. Поднимаем. Так, провязали здесь из-за того что у меня было э, две косички вот ниточка так растянулась но ну, я ее сейчас постараюсь э, вот таким образом притянуть так, и, и еще вот эту ниточку одену чтобы натяжение было более вот все равно здесь будет промежуток так как была косичка но ничего страшного далее мы значит вяжем по рисунку по изнаночной стороне петли горловины которые были оставлены открытыми и переходим на вязание второго плечика вяжу я до маркера так, маркер и вот это первая петелька которую мы потом будем снимать но поскольку мы еще вяжем в ту сторону на обратной стороне будем снимать мы ее оставим непровязанной. Ну и вся работа опять повторяется. Тот же самый принцип. В обратную сторону сейчас будем вязать. Не довяжем одну петельку, потом вторую в следующем ряду. И так далее. 5 петель. Также не довяжем. Вот что получается у нас. Горлышко, да, здесь пойдет так же. Так, пора делать смещение покажу как я делаю смещение петель для косички я провязала последние две петли теперь первые две все снимаю Вот в этом ряду у меня получается пора делать сужение уже вот этих вот элементов рана. Покажу, как я прибавляю. Здесь я, значит, должна прибавить. То есть я из вот этой изнаночной вывяжу еще одну из перемычки от изнаночной. Да? Вот здесь я ее подцепила. С предыдущего ряда ниточкой провязываю. 2 петельки а здесь сужаем там прибавили здесь убавляем на одну так аран у нас повернет эта веточка будет смотреть в ту сторону теперь у нас здесь лицевых остается 6 вместо 8 и также смещаем в эту сторону теперь я вытягиваю эту Половиночку, чтобы провязать таким образом, чтобы красиво легла петля лицевая первой, не перекрученная была. Так. Теперь здесь тоже должно быть расширение, как вот здесь, да, пошли изнаночные петельки. Я из вот этой вот ниточки провяжу изнаночную раз, из нее же вот, изнаночную. Два. А здесь снова две вместе, забираем одну изнаночную внутри. Так, здесь повторяется, вытягиваю петлю. Провязываю с наклоном вправо. Так, а здесь прибавляю одна изнаночная из предыдущей перемычки. То есть вот я сделала уже один раз закрытие, второй и третий. Вот я последние петли провязываю вот таким вот образом. Теперь вот переворачиваю. И это будет уже вторая петля. Третья. а пятую я провязываю не две вместе, а три вместе. Далее вяжу дальше по рисунку. И остается мне еще закрыть так два раза. Так, по тому же принципу я довязала второе плечо со скосом и также подняла петельки, равное количество, как и здесь. Рукав вяжем, набираем 38 петелек, вывязываем резинку 1 на 1 также 3 сантиметра и разбиваем на вот такой оран, как боковая часть у переда, вот этот оран. Мы его здесь вывязываем. Вверху ширина рукава 60 петель. Это 30 сантиметров примерно длиной. Получилась у меня прибавка по 11 петель с каждой стороны. Эти 11 петель равномерно распределяем по этой длине. То есть примерно через полтора-два сантиметра мы делаем прибавочку равномерно так чтобы получилось вот такой расклешенный рукавчик кверху расклешенный да то есть он имеет обычную нормальную форму и в этом месте будем пришивать вот таким образом и Теперь будем соединять спинку, горловину спинки и переда. Но ну, я хочу спинку, чтобы она была на лицо изнаночной гладью, вот так. И сейчас по кругу первый ряд провяжу все петельки изнаночные. Таким образом будет выглядеть как бы пришивание то есть имитация кительного шва и так меня сейчас лицевой ряд переда вяжу все петельки изнаночными петлями не забываем те петельки которые обнимали поднимать нить и вместе с этой нитью провязывать уже изнаночными Также здесь у меня разрыв. Нужно будет как-то его уменьшить. И подсоединяем спинку. На спинке у меня изнаночный ряд уже также провязан. Теперь я буду вязать все петельки лицевыми. Далее вяжем по кругу, поэтому будем вязать только по лицевой стороне. Переходим на переднюю часть, также лицевыми петельками соединяем. когда мы все петельки собрали вместе на спицу первый ряд провязали изнаночными петлями а затем лицевыми я провязала 5 рядов это получается имитация такого пришивного шва и отделки такой фабричной и теперь перехожу на резинку 1 на один вяжем одну лицевую одну изнаночную. Вяжем так примерно тоже около 3 сантиметров. Ну, нужно будет смотреть, какая горловинка нам нужна. Резинку я связала чуть побольше 4 сантиметра, с тем расчетом, что я сейчас ее буду подворачивать и привязывать вот к нижнему ряду начала резинки. Это лучше делать крючком. Берем одну петельку, снимаем и опускаемся вниз по этой петельке. Захватываем вот эту. Петлю, она последняя изнаночная, перед резинкой. Захватываем нить и вот таким образом ее провязываем. Берем петлю. Берем петельку в самом низу. И через все эти петельки, Протягиваем снова следующее рядом. Далее. Так нужно проделать со всеми петлями получается такое пришивание аккуратное и незаметное вот что получилось в итоге вот такая горловинка собрала все Швом матрасным, или он еще называется трикотажный, обычный, иголка вперед, по лицевой стороне. И сначала пришиваем рукав. Сначала прикрепляем центрально рукав к шву на плече. Находим точки, где кончается прикрепление с двух сторон на полотне, чтобы они сошлись. И пришиваем сначала рукав в этом месте по длине. А затем уже все вместе прошиваем от этой точки на рукаве. И приходим в эту точку низа полотна. Вот и все, работа готова. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вам было интересно и полезно это видео, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И до новых встреч на моем канале. До свидания.